Приветствую, друзья! Я не просто та сейчас футболки футболке Road to Dream, потому что эта надпись обозначает путь к мечте. И именно об этом мы сегодня поговорим. Я просто хочу рассказать небольшую историю о том, как я набирал, когда мне не хватало белка. Как я набирал на горохе. Да-да, именно горох являлся моим почти основным источником белка в то время, когда я еще не приехал в Москву, когда мне катастрофически не хватало белка, как я это делал, почему я это делал каким образом я это делал? все в этом видео, поэтому обязательно подписывайся на канал, если ты это еще не сделал, ставь колокольчик, оцени видео позитивно и пиши комментарий, что ты по этому поводу думаешь, кушал ли ты когда-нибудь горох в таких количествах, небольшой спойлер, каждый день, и мы начинаем, потому что наша цель это 5000 подписчиков к Новому году, я уверен, мы это сделаем, поехали! Все началось с того, как я рассчитал, что мне катастрофически не хватает белка. Я просто открыл файл, текст и документ, прям как сейчас помню, и начинал считать. Так, вот здесь вот я съел 100 грамм гречи, окей, это столько-то белка, там 12 грамм белка, например. Здесь я съел 2-3 яйца, хорошо, это столько-то белка. Здесь я съел, допустим, 50 грамм курочки, это столько-то белка. Здесь я там выпил 50 мл молока, столько-то белка. А потом подвожу итог, вот такую черту ставлю и думаю, хм... А почему я не расту? Почему нет прогресса? В общем, все было дело в том, что, оказывается, я ел всего лишь до грамма белка на килограмм веса тела. Представляете, до грамма белка. Это очень мало, в то время как многие бодибилдеры и, в принципе, многие спортсмены на то время советовали кушать от 2 грамм белка. Я такой думаю, откуда мне это взять? Мне же не хватает денег для того, чтобы купить себе там столько мяса, либо столько рыбы и так далее. И я начал изучать эту тему. Окей, во-первых, я очень сильно напряг родителей в то время, чтобы так или иначе мой рост начал улучшаться. Хотя бы там плюс два яйца съесть, плюс 100 грамм курочки, или еще что-нибудь такого там. Хотя бы чуть-чуть там в столовой школе побольше съесть, потому что я очень сильно не доедал по белку. И мне попался в глаза горох, состав гороха. Я был просто в шоке, когда увидел. Я подумал, неужели в горохе больше белка, чем в мясе, рыбе, твороге? Я думаю, вау, я нашел просто мастанамурную бомбу. Я начал его есть, что не в себя. 100 грамм easy, 200 грамм, блин, уже тяжело идет. 300 грамм, кое-как запихиваю, но я ел, и я знал, что от этого я буду расти. Я верил в это, и что самое крутое, действительно от этого рос. Но только потом я понял, что этот белок не совсем полноценный. То есть аминокислотный профиль там, ну скажем, не совсем подходящий для того, чтобы наши мышцы росли. Именно поэтому я начал шарить, просто весь интернет думать, как мне изменить вот эту всю систему как мне сделать его полноценно мне на глаза попалось одно очень интересное видео где человек, который отказался от потребления мяса рассказывает, что для того, чтобы получить полный аминокислотный профиль который в принципе подходит он годен для наших мышц он годен для того, чтобы наши мышцы росли свои показатели росли, и мы прогрессировали это значит, нужно горох перемещаться с каким-то другим продуктом например, рис я обожал рис я уже на то время ненавидел горох, но если их совместить, получается полный аминокислотный профиль и, в принципе, достаточно... Я бы не сказал, что это было прям супер вкусно, но, тем не менее, я знал, что это мне поможет вырасти. И с тех пор почти каждый день я мешал либо горох отдельно ел, либо мешал горох с рисом, либо чечевицу ел, чечевицу мешал с рисом, там, горох с овсянкой и так далее. В общем, перепробовал много разных комбинаций. Это было настолько отвратительно бывало, потому что, ну, сами понимаете, что такое горох без соли без каких-то специй там без всего потому что на тот момент я еще очень сильно напрягался по поводу качества пищи ну вот очень сильно чрезмерно я не добавлял себе ни масла ни соли ничего абсолютно ничего и это было действительно тяжело есть но самое главное было в этом это то что я все-таки получал белки но тем не менее самый ну хорошо не самый но одной из главных обратных сторон, это было, когда я все это дело упаковывал в контейнер. Я же все-таки учился в школе, так или иначе. И мне приходилось это съедать там на переменах, либо даже на уроках иногда. Только представьте, я достаю этот мешочек с контейнером, начинаю его распаковывать. Этот горох просто лежит уже не в контейнере, а в пакете. И вот эта вся липкая такая консистенция, вязкая, потому что мой контейнер на то время протекал. Я думаю, блин. Полей, опять, опять это случилось. И ладно, хорошо, я кое-как это все распаковывал, там аккуратненько пакетиком вот это все дело отделял, достал контейнер, открыл крышку. И, наверное, вы можете себе представить, какой был запах, да, когда я открывал этот контейнер с горохом. Гороховый запах, который стоял часа три или четыре на достаточно теплой температуре. Весь класс, весь класс. Абсолютно все, включая учителей и тех людей, которые заходили, знали, что сейчас будет происходить поглощение мной гороху, потому что этот гороховый запах поглощал абсолютно всех, кто сидел в радиусе данного кабинета. Вообще, мне даже иногда казалось, что этот запах распространялся и вне кабинет. Я думаю, вы можете догадаться, что в те времена, когда я еще только-только был на начальном этапе, когда я был в много было шутей всяких, много стебов, подколов и всего остального насчет гороха. Но это было не самое жесткое. Самое жесткое было есть его каждый день. Каждый день есть этот горох, потому что он уже вообще никак не лез. Я его запихивал ложками. Он еще был немного недоваренный, потому что надо было его варить очень быстро, чтобы все успеть. И это было жестко, ребят. Этим я хочу сказать, что даже если у вас не хватает денег, Например, купить качественные источники белка, больше рыбы есть, больше мяса. Даже сейчас я не ем, допустим, рыбу практически не ем, мяса очень мало ем. И даже до сих пор я восполняю все эти затраты, бывает горохом, там, или, нутом или чечевицей. Мои родители, наверное, думали, что мой желудок скоро откинется, потому что горох, в принципе, тяжело переваривается. Каждый день тяжело перевариваться, это ТНХ просто, так он еще был недоваренный, так еще с рисом перемешанный, там с овсянкой и всем прочим. Но это позволяло получать аминокислотный профиль, который так был необходим для роста и для прогресса. Поэтому, друзья, те, кто сейчас находится в похожей ситуации, в которой я находился тогда, когда у вас реально не хватает денег на полноценные источники белка, вы можете это кушать, вы можете совмещать горох с рисом, горох, допустим, с овсяночкой, горох с еще чем-то, но обязательно убедитесь, что тогда вы получаете полный аминокислотный профиль. Чуть позже, когда я перешел, наверное, класс в 10 я первый раз попробовал чечевицу. Это было просто спасением, потому что вкус гороха мне приелся до безумия. И когда я попробовал чечевицу, я думаю, ох, это пища богов. Она, конечно, была похожа на горох, но тем не менее... Я знал, что там так много белка, и она не так сильно приедалась. Даже сейчас она идет поприятнее, чем горох. Но позже я открыл для себя еще и нут. Нут – это, по-моему, какой-то азиатский горох, такой кругленький, достаточно большой. Он идет тоже чуть полегче, чем обычный горох колотый. Но самая фишка в том, что горох стоит очень дешево. Например, обычная крупа, например, тот же самый рис, стоит рублей, наверное, 50-60 если это такой среднестатистический обычный рис. Если какой-нибудь там рис басмати, то где-то рублей 100 будет стоить за примерно, наверное, 500-600-700 грамм. Так вот, горох стоил за 800, 800 грамм, за 800 грамм 17 рублей всего лишь. Я приходил в магазин, затаривался этим горохом. И даже в моей комнате стояла такая здоровенная трехлитровая банка, почти всегда наполненная горохом. И она постоянно пополнялась. И, кстати, до сих пор она там стоит. Что ж, именно такой был мой начальный на гороховый путь, как бы это ни звучало. Местами было жестко, неприятно, То таштотворно, окей. И очень сильно это приедалось, но так или иначе прошло время, и такое ощущение, что я к нему привык. То есть я просто его ел уже на автомате, я знал, что сегодня будет горох, что завтра будет горох, что послезавтра, послепослезавтра, и не было такого ощущения, что, блин, опять горох. Иногда было, иногда было, но так или иначе это давало результат чему я был безумно рад и что я вам желаю. Тоже результат, не гороха. или горохота, да, основной очень белка в моем рационе, да наступит тот день, когда я смогу от него отказаться, но пока что основные средства инвестируем в нечто больше. интересно переезд на Москву. Так что на этом сегодня была вот такая небольшая история, обязательно подписывайтесь на канал, оцените видео, напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, насчет этой истории, было ли у тебя такое, и... Если было, то поделись своим опытом обязательно. Будет очень интересно почитать, потому что как же, блин, это жизненно. Как же это жизненно. Так что сохраняйте всегда позитив и работайте в тех условиях, которые у вас есть. Обязательно все сбудется. Только в таком случае, если вы продолжаете наваливать от души, несмотря на свои условия, вот эта надпись, вот это вот слово станет реальностью. До встречи в новых видео, друзья. Увидимся.